Здравствуйте, меня зовут Соборнов Сергей. Вот. На протяжении нескольких лет, должно наверное десятилетия, занимаюсь доставкой и таможенным оформлением грузов. Но в связи с тем, что грузопоток упал, в прошлом году было принято решение стартовать розничный бизнес по э -э продаже верхней женской одежды. Соответствующим образом понадобились там, дополнительные оборотные средства. Попытки сотрудничать с банками – к сожалению, к успеху не привели, потому что выдают э, небольшие потребительские клиенты, которых явно недостаточно для того, чтобы стартовать сеть магазинов розничной торговли. Покопавшись в интернете, вышел на сайт Нижегородского кредитного союза, где оставил заявку очень оперативно и быстро со мной связались его сотрудники. Запросили информацию после рассмотрения и одобрения службы безопасности. Был приглашен в офис на улицу Гордеевскую, дом 7, где оформил документы и в течение нескольких дней получил займ, который меня устраивал. При работе с сотрудниками офиса нашел полное взаимопонимание. Также нужно отметить их достаточно высокий профессионализм, умение общаться с клиентами. У меня на глазах не только предприниматели, но и физические лица получали кредиты. Отношение было крайне позитивным и диверсифицированным в зависимости от образа э, жизни, образовательного ценза клиентов. Вот в двух словах то, что я могу сказать о Нижегородском кредитном союзе. Э, с точки зрения кредитной нагрузки, ну на сегодняшний момент это пока подъемно. Вот, поэтому Планирую и дальше сотрудничать с казанной организацией, так как положительных моментов достаточно много, отрицательных пока я не нашел.